Привет, с вами Стартер и добро пожаловать в единый ролик, посвященный автошколе. В этом ролике я кратко ознакомлю вас с обращением с автомобильной техникой. Я расскажу, как собрать автомобильную технику, как на ней ездить, расскажу вам подробнее, как парковаться так, чтобы ничего не задеть и не разрушить, а также расскажу еще несколько полезных советов, которые вам стоило бы применить в процессе вашего пользования автомобильной техникой в моде Immersive Vehicles. Итак, давайте начнем наше видео. Традиционно начну видео с того, что покажу вам, как же собрать автомобильную технику в этом моде. Для этого нам потребуется использовать чертежный стол. В целом, при создании нашего автомобиля мы будем использовать примерно ту же технологию, что мы использовали в ролике про создание самолетов. Итак, открываем интерфейс, выбираем пакет, который мы хотим использовать, и модель автомобиля, а также его цвет. Итак, я в данном ролике буду собирать белый с синей красной расцветкой автомобиль Scout из официального пакета автомобилей. Итак, выбираем его вот таким образом и выбираем белый цвет. Для его крафта нам понадобится 18 железных слитков, один лазурит, один красный краситель, 1 костная мука. Последние три ингредиента используются для покраски. Мы нажимаем зеленую кнопку после того, как готовы все ресурсы. И взамен наших ресурсов с характерным звуком мы получаем наш корпус автомобиля. Устанавливаем наш корпус автомобиля на вот этот блок, так чтобы он вместился на вот этот поддон. Стараемся, чтобы автомобиль расположился как можно прямее, а не боком. Таким образом мы избежим заливания автомобилем различных элементов мебели в вашем гараже. Итак, теперь мы можем перейти к созданию следующих деталей автомобиля. Первым я рекомендую вам создать двигатель. Для легкого автомобиля вам потребуется двигатель OCP Austod to GS4. Для его вам понадобится 4 поршня, 3 единицы обсидиана и также один железный слиток. Но сейчас у меня есть такие двигатели на складе, поэтому я достал их со склада. Итак, устанавливаем двигатель в наш автомобиль. Важное уточнение. Разные техники, которые вы будете собирать в процессе использования мода, потребуются разные детали, поэтому мои инструкции не всегда будут полностью совместимы с тем, что вы будете строить у себя. Поэтому не смущайтесь, если вашему грузовику потребуется дизельный двигатель. Продолжим. Следующая деталь, которую вам необходимо собрать для вашего автомобиля, это его колеса. Вы можете собрать их на станке для производства колес, которые я вам показывал. Также видео про сборку самолетов. Изготовление колес для автомобилей схоже по механике с изготовлением колес для авиационной техники, Стоим лишь различием, что всегда автомобильные колеса маркируются не так, как маркируются колеса авиационные. Так что не путайте их. Это очень важно будет при монтаже ваших колес. Автомобильное колесо устанавливается самым обыкновенным для этого моду способом. Ты кликайте на зеленую аулу, отображающуюся при держании вами в руке колеса. Куда ты поехал? По такой же логике устанавливаем сиденья в наш автомобиль. Также наш автомобиль является кабриолетом. Разработчиками пакета для этого автомобиля создана уникальная возможность накрыть его жестким или мягким кузовом, как это делают в реалистичных кабриолетах. Для этого нам потребуется воспользоваться шкафом производства компонентов, выбрать нужную нам крышу. В данном случае представлено только два варианта – мягкий в черном исполнении и жесткий в белом исполнении. Я выберу мягкий вариант. Стоит упомянуть, что на этом станке также производятся некоторые другие мелкие компоненты автомобилей, такие как, например, мигалки для полицейского автомобиля, либо... либо специализированная лампа для таксистов. Что касается кузова, его остановка такая же, как и у всех остальных деталей. Кликаем на зеленую ауру. И как и у других транспортных средств, нам потребуется приборы. Приборы можно изготовить на приборном станке. Разница заключается лишь в том, что вам потребуются приборы, которые будут замаркированы именно как приборы для автомобильной техники. В остальном процесс изготовления идентичен с изготовлением приборов для самолетов. Вот вам флешбэк из ролика. Про сборку самолетов. Итак, мы произвели ваши приборы, и теперь мы их устанавливаем на наш автомобиль. Тумба-румба-румба-румба-румба-румба-румба-баба! Итак, теперь пора заправить наше транспортное средство, и после этого оно будет готово к началу испытаний. Итак, нажимаем правой кнопкой мыши на попрямую колонку, и как вы видите, заправка уже началась. Еще раз нажатие, останавливаем заправку, и после этого можем наконец-то садиться в наш автомобиль и начинать его испытание. Открываем ворота. Итак, присаживаемся на водительское кресло. В первую очередь, после того, как вы в первый раз сели в свой автомобиль, рекомендую вам проверить настройки управления. Все элементы настроек интуитивно понятны, но без настройки вы не сможете комфортно управлять вашим автомобилем. Так что искренне вам рекомендую сначала проверить настройки управления перед первым выездом. Также вы можете убрать нижние инструменты или переключиться в вид от третьего лица. Итак, запускаем двигатель ножа. Для того, чтобы начать движение, вам потребуется переключиться с нейтральной передачи на первую. Как и в реальной жизни, в этом моде существует два типа коробки передач. Автоматическая и механическая. В зависимости от коробки передач, которая выбирается вместе с двигателем и привязана исключительно к нему, имеется разница, будете ли вы переключать передачу самостоятельно или это будет происходить автоматически, как на этом автомобиле. Ну а сейчас осталось дать вам несколько советов по вождению, собственно, и научить вас парковаться, чтобы все было у вас в порядке, и вы не в здание при попытке перепарковать ваш автомобиль на сервере с установленным модом Immersive for 1. Если вы ездите на автомобиле в своем локальном мире Майнкрафта или на сервере, основателем которого вы являетесь, я искренне рекомендую вам построить дороги. Дороги очень важны, потому что только по ним можно комфортно ездить. Ездить по пересечённой местности можно далеко не всегда, и это поддерживает далеко не все виды автомобилей. Далее несколько советов по вождению. Старайтесь водить не очень быстро по вашим дорогам. Так вы сможете вовремя восстановиться в случае нештабной ситуации. При ваших поворотах постарайтесь сделать так, чтобы радиус вашего поворота был как можно меньше. Тем самым вы облегчите себе жизнь, избавив себя от выкатывания за пределы дорожного полотна, по которому вы едете. Совлевайте дистанцию между автомобилями и между краями вашей дороги. Держитесь ближе к краю дороги, но не слишком близко к нему. Таким образом, даже на узкой дороге у вас остается немного резерва, чтобы в случае необходимости пропустить. Встречного автомобилиста. Ну и напоследок, небольшой таймлапсик правильного вождения в студию. Итак, настало время последнего этапа обучения. Сейчас я научу вас совершать парковку. Для того, чтобы совершить парковку, существует несколько различных способов. Какое, применение которых зависит от того, в какой ситуации вы находитесь. Вы сами можете выбрать свой способ парковки. Я вам покажу один способ парковки рядом с этим зданием. Поехали! Простите меня за то, что некоторые части видеоряда исчезли. Это произошло из-за ошибки во время записи. Этот ролик постепенно подходит к концу. Однако перед этим я должен показать вам еще выезд с такой парковки и парковка в гараж. Итак, поехали, будем выезжать с парковки, на которую я только что заехал. Итак, маневр завершен. Теперь осталось последний маневр, который я хочу вам показать. Это парковка в гараж. И, пожалуй, это самый сложный маневр, который я хочу вам показать в этой части видео, потому что он потребует от вас наибольшего сосредоточения. Для того, чтобы выполнить такой маневр, вам потребуется тщательно сориентироваться с центральной оси гаража. Так чтобы обувь ваших колеса оказались на повозьях, как в моем случае. Если же у вас в гараже повозьев не было, такой проблемы у вас не возникнет. Чаще всего лучше заезжать в гараж задним ходом, однако в некоторых случаях лучше заезжать передним. Я покажу заезд задним ходом. Итак, в этом видео я постарался объяснить все максимально четко и подробно. Надеюсь, что этот ролик вам понравился. Пишите комментарии ставьте лайки. С вами был Стартер. Ждите новых более интересных видео и всем пока!